Знаешь, все будет. Ты только держись. Музыка солнца, дороги рассвет. Лучше короткая яркая жизнь, чем череда бесполезнейших лет. И колесить по дорогам провинции, вновь разменяв города и знакомых, будет гитара, потертые джинсы, будет костер и в пути разговоры. Если бы мы не писали стихи, били бы точно о стену посуду. Главное верить. Пусть не нелегкие, главное верить. Все будет. Все будет.